Мирошник. равнозначно ли прохождение первой бесплатной ступени 1 первоферментированной в виде шума нет конечно значит ли что прослушал первую ступень в виде шума можно считаться учеником школы кола спасибо за ответ да не смешите меня каким вы будете учеником школы вы знаете философию школы или что о чем вы вообще говорите человек говорит я не хочу я хочу сразу седьмую ступень и что она вам даст ведь Обучаться геометрии, ну или обучаться, допустим, обучаться началу анализа математического, не зная цифры, можно или нет, скажите? Можно ли знать, что такое косинусы, и синусы, не зная геометрии? Можно ли обучаться в начале анализа или там решать интегральное уравнение, если вы цифр даже не знаете? Ну, конечно, для того, чтобы обучать цифры, нужен первый класс а и амбиции какие-то мешают вам прийти а человек говорит андрей андреевич можно я сразу пойду на треть ну почему идите на первую потом на третью. но первое обязательно без философии эзотерика нельзя заниматься Ай, странные такие люди но я...